Что будет, если много спать? Хорошо ли для организма много спать? Ученые из Гарвардского университета считают, что избыток сна также губителен для памяти и мышления как недостаток. Почему? Узнаете из этого видео. Все мы любим хорошенько выспаться, восстановив свои силы перед началом нового рабочего дня. Однако как долго нужно спать для того, чтобы получить в результате не только много сил, но и пользу для организма? Британские ученые, основываясь на исследованиях, считают, что избыток сна не менее губителен, чем его недостаток. В исследовании принимала участие группа женщин в период с 1986 до 2000 года. На протяжении этого времени тщательно изучались привычки участниц эксперимента относительно сна, а также трижды обследовали на предмет памяти, а также мышление за последние шесть лет. В ходе исследования обнаружилось, что у женщин, что тратят на сон 5 или менее часов, а также спящих 9 часов и больше, производительность ниже придерживающихся нормы. Также было установлено, что недостаток или же избыток сна делает волонтеров психологически старше, сравнительно с теми, кто проводит во сне 7-8 часов. Кроме вышеупомянутых последствий, распространены и более очевидные, такие как, например, ожирение. Эксперименты показали, что у любителей поспать вероятность набрать около 5 дополнительных килограмм за 6 лет на 25% выше тех, чья привычка спать не отклонена от нормы. Кроме эстетических проблем могут появиться намного более глобальные, такие как повышенный риск сердечных проблем и изменения в работе мозга, что даже может привести к преждевременному летальному исходу. Корейскими учеными был проведен эксперимент, в ходе которого исследовались женщины, использующие метод искусственного оплодотворения. Среди планирующих беременность положительного результата добивались именно те женщины, время которых было отведено на сон в районе 7-8 часов за ночь. Уделяя особое внимание своему здоровью, организм будет благодарен в ответ. А красивый цветущий внешний вид человека не даст поводу усомниться в здоровье его носителя. Подписывайся и ставь лайки, чтобы узнать больше интересных ответов.